Мы пишем себе какие-то тезисы конкретные, но в итоге у автора остается ряд конкретных файлов. Об этом можно посмотреть тоже в разделе видео обязательно. И в конце да, вот этого ролика мы тоже обязательно покажем те файлы, которые формируются. Я еще раз скажу, мы сразу создаем себе таблицу источников, это очевидно. Мы создаем папку, в которой складываем все прочитанное. И мы создаем рабочий файл, в котором мы пишем наши э, сразу тезис, который мы для себя выделяем, и источник. И параллельно отгребая источники и фиксируя их в файле, у нас формируется два раздела статьи. Это актуальность и источники литературы, которые уже к ним привязаны вот, в конце. Поэтому с этим мы в общем, решаем, убиваем там 52 зайца, чтобы в этом потом вообще не ковыряться. Прочитав статью, мы выписываем, естественно, для себя полезные источники из нее, и их более подробно ищем. То есть здесь мы брали вот 2005 год, вот й в этом ничего страшного нет, потому что мы будем изучать эту проблему за 25 лет, а не за там только 5. В общем, да, или мы брали источники вот тоже 99 й очень хорошая вот эта статья Ланга. 93-й и так далее. Это вот то, что мы для себя выписали из первой статьи. Это раз, два, три четыре пять источников уже пишется по 15 ну то есть на самом деле если они все подойдут то можно на, на них действительно писать статью потому что все по тематике они совпадают была отработана тема все эти источники были переведены это все тоже можно посмотреть здесь линии улыбки там и так далее мы писали причины которые мы находили и то, что мы брали из других статей теперь по листочку что нам удалось узнать за вот этот период, ну, например, изучая источники диссертации, что, конечно, основная часть, да, поговорим теперь о проблеме, которую мы изучали, чтобы дать понять, насколько, да, мы тщательно подошли к этому вопросу. Нам удалось проанализировать источники с... Ну, с 1963 -го года, на самом деле, могу сказать, как была придумана операция Бьерн и, по-моему, даже немножко раньше, да, с того момента, как была придумана операция Бьерн, это опекально корональное смещение, которое используется, например, для лечения одиночных рецессий десны. В общем-то, этот период наиболее бурного роста развития мукогенгивальной хирургии и поэтому исследовать объективные источники 30-х годов, 30-х, 40-х, 50-х, когда происходили фундаментальные исследования, бессмысленно, потому что мы наблюдаем их результат клинически. Сколько этой темой мы уже достаточно владеем, то мы брали определенный период отселивать эти статьи, которые строго попадают в нашу тематику. То есть мы исследуем а, причины возникновения рецессии Десны. Какие они бывают, как они взаимосвязаны между собой, какие влияют больше, какие первичные или нет. Но для нас действительно фактор первичности здесь имеет особое значение. Мы хотим выяснить, могут ли продиктованы быть рецессии тем набором генетических параметров, которые имеют конкретное фенотипическое выражение, как первичными факторами. То есть даже если бы были еще какие-то другие факторы, то они бы влияли в меньшей степени. Либо как окружающей среды, либо как внутренней среды пациента, например, там, перегрузка зубов или э, ношение брекет системы и еще миллион чего-то другого, других факторов. Нас беспокоил этот вопрос, в источниках мы такого, к сожалению, не нашли. Но мы изучали э, да, изучая эту проблему достаточно давно, мы знаем, что существует три метода лечения рецессии хирургического Которые на сегодня уже подтверждены и э, как методы, из позиции результатов. В общем, они бывают вытесняют один друг, другой, один вытесняет другой там, и так далее. В общем, мы имеем возможность для выбора метода, в зависимости от клинических условий, полости рта, поскольку эта тема на сегодня ну, достаточно хорошо изучена, и нами в том числе. Это операция Бьерн 63 год, как я сказал, это операция Де Санктис 2000 год, это метод опекально ротированного лоскута для устранения множественных рецессий. В дальнейшем Зукели он предложил оперировать больше зубов, уже Де Санктис, в общем, не согласился соучаствовать в этом. Поэтому все работы последующие, после девятого года, они в общем имеют авторство только за Джованни Зукели, профессором Баллонского университета. И Священа не тому, что может быть центральным зубом не только клык, но ну и, например, четвертый зубный, ну на самом деле, и так далее бывает. И пятый зуб центральный э, при рецессии. можем оперировать больше зубов, э, гораздо, там, 11, можем 12, если это надо в одну операцию. И действительно все это работает. Это самое, в общем, э, замечательное. То есть вся методика так или иначе посчитана, и по факту мы просто расширяем те принципы. Ну, то есть э, до, до модификации она, конечно, оказалась очень положительной тоже. И третья методика – это операция Vista, это тоннельный метод устранения рецессии десны, комбинированный, поскольку он подразумевает еще дополнительную манипуляцию. Это разрез с увеличением объема как раз прикрепленных тканей, которые необходимы для создания адекватного объема для устранения рецессии десны. При этом трансплантат, ну как, в общем и остается по-прежнему, является золотым стандартом, как это и было. И пока в мире, в общем, нет материалов, которые могли бы заместить. Вот трансплантат с неба или с бугра челюсти. Выбор чаще падает при работе в области имплантатов на бугор челюсти, но в остальных методиках и особо эстетичных работах мы работаем с небом для того, чтобы. Трансплантат, в общем, имел другой цвет, и в области, например, каких-то особой эстетики, фронтальный участок улыбки вверх и нижних зубов. При да, тем более завышенных требованиях пациента, конечно же, это имеет большое значение. Значит, Выбор хирургического метода, как пишут источники происходит в зависимости от класса рецессии. Это, в общем, мы и так знаем по своим источникам. Но есть такой фактор, как процент закрытия корня зуба. Эту, э, этот подход нам удалось полностью разломать, потому что э, при введении всех адекватных показателей оценки рецессии Десны, процент закрытия корня э, перестает что значит, потому что могут быть очень э, непопадающие значения в эту модель, например, 160%. Или могут быть, когда рецессия была, например, 6 мм, а стала 3 или 2. И мы имеем значение меньше 80%. Но по факту это действительно результат, это успех. Сделать из 6 мм на каком-нибудь, например, 16-м зубе или 17-м и закрыть. Да, рецессия – это зуб последний, тем более. То есть, да, дефект у нас концевой. Одна из причин, по которой пациенты обращаются активно за лечением множественных рецессий десны, это, конечно, психологический дискомфорт, потому что, ну и в меньшей степени функциональные нарушения, потому что, конечно, рецессия десны, она, в общем, изменяет уровень зубов и улыбки, особенно если в переднем участке выглядит, конечно, не очень эстетично ну, как мы знаем хорошо и давно исследуем эту проблему, использование материалов из твердой мозговой оболочки, оно позволяет полностью заместить трансплантат, поэтому для нас В общем, тут это тоже очевидно. Мы изучали причинные факторы возникновения рецессии десны, частоту рецессий, одиночных, множественных, генерализованных. Мы изучили подробные механизмы возникновения рецессии десны, то есть ведущие патогенетические факторы, сопутствующие условия, их влияние, вес. В различных популяциях, мне казалось бы, за два месяца в общем, этого на работу достаточно. Мы изучили осложнения при лечении рецессии, десны, которые также были для нас положительные. И первично мы себе представляли эту модель как взятые за основу генетические определенные показатели фенотипические. И то, что мы бы их делили, естественно, на генетические, которые первичны, Потому что, например, у пациента там, с циничной конституцией рецессия образовалась в 14 лет. Потому что у него на клыках отсутствовала замыкающая компактная пластинка. Это 83% людей на планете, они имеют такую ситуацию. И вот конкретно у данного пациента, у него возникла рецессия, потому что именно в 14 лет у него отсутствовала кость. И когда у него зубы росли, а челюсть не выросла, например, ну да, пусть на верхней челюсти, или на, на нижней, более показательной, была микрогнотия. Он сосал палец, ротовое дыхание. Современные дети, короче говоря, что там говорят, ходить далеко. И, значит, у него возникла рецессия в 14 лет. Ее надо, по идее, устранить хирургически. Достаточно глубокая, может быть, одиночная щелевидная или множественная, с центральным зубом клыком. Так вот, в его случае это было определено генетически. И возникло бы, независимо вообще ни от чего. В какой бы он среде жил там, и так далее. Вода, еда, питание и прочее. В общем, это бы никак не влияло. Его оживание, потому что он еще растет. У него не может быть никаких там перегрузок, вредных привычек типа курения там, и ожирения, и всего на свете и так далее. Поэтому, в общем, это была одна часть. Вторая – это фенотипическая часть. То есть, те показатели, которые имели проявление измеримы, да, пациент уже взрослый, и эти показатели фенотипические, они могут меняться в процессе жизни. И в зависимости от того, как они меняются, рецессия может возникать или нет. Вот эту модель, по так пока и не применена, но первично она была такая. И мы определили потом ряд показателей. Это сустав, прикус, э там, пародонтит, эндокринные нарушения. И какие-то внешние факторы. А потом мы в итоге подошли к тому, что пока эту модель мы не будем использовать, потому что не все нам там понятно в ней. И мы возьмем модель какую-то проще.